Уважаемый Ильхам Гердавич, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, мы являемся участниками поистине знакового события и очень важного для современного этапа развития межгосударственных отношений, отношений между Азербайджаном и Российской Федерацией. Сегодня мы даем старт Национальному году России в Азербайджанской Республике. Он обещает стать не просто смотром современных, новейших российских достижений, а призван придать новый импульс равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству исторически близких государств и народов. Народов, которые на протяжении веков бережно сохраняли добрую преемственность в отношениях, передавая традиции от поколения к поколению. Не сомневаюсь, что программа года будет не менее популярной и востребованной в Азербайджане, чем год Азербайджана в Российской Федерации. А год Азербайджана в России показал, насколько тесно переплетены судьбы наших народов, насколько сильно их стремление жить в мире, в ладу друг с другом, содействовать сообща развитию, взаимно обогащать друг друга. В этом нет ничего удивительного. Ведь на протяжении целых эпох россияне и азербайджанцы проявляли великую способность понимать друг друга, впитывать духовные ценности столь самобытных культур, беречь бесценный опыт взаимного уважения и толерантности в отношениях национальных и э, межконфессионных отношений, межконфессиональных отношений. Вместе мы многого добились и в решении масштабных экономических задач. Это и обустройство нефтяных промыслов в Каспе и освоение месторождений в Сибири. В свое время научные изыскания российского геолога Ивана Михайловича Губкина позволили открыть новые источники черного золота в Азербайджане. А бакинские нефтяные университеты подготовили сотни тысяч российских специалистов, работающих сегодня в отрасли. Невиданным в мировой Историей примером единения народов стало наше боевое братство в годы Великой Отечественной войны. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить президента Республики Азербайджан, всех ветеранов Азербайджана за солидарность в подготовке и проведении масштабных мероприятий в честь шестидесятилетия Великой Победы над нацизмом. столь основательный, испытанный временем фундамент сотрудничества, уважение к общей истории объединяют народы России и Азербайджана и в новых условиях. А успехи в созидательной сфере, которые демонстрируют сегодня оба наших государства, служат той перспективной базой, на которой мы строим современное наше партнерство. Нельзя забывать и то, что позитивный характер наших отношений ⁇ это фактор геополитической стабильности во всем регионе. И здесь нам еще предстоит искать и вместе проводить в жизнь новые, эффективные модели кооперации. Более полно использовать не только двухсторонние возможности, но и интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Дорогие друзья, многие граждане России и Азербайджана связаны общим делом, крепкими семейными и дружескими узами и все мы прямо заинтересованы в сохранении и укреплении единого гуманитарного пространства, заинтересованы в развитии культурных связей, молодежных обменов, расширения наших контактов в сфере науки и образования. Именно на это нацелено соглашение государств участников СНГ о гуманитарном сотрудничестве, подписанное в Казани, я убежден, многосторонний формат гуманитарного сотрудничества, существенно дополняет и расширяет возможности двухсторонних связей в этой сфере. Вот почему идеи этого соглашения оказались востребованными и были подхвачены представителями творческой и научной интеллигенции стран Содружества. Они предложили провести уже весной этого года в Москве свой первый форум. Уверен, что столь неординарное, содержательное мероприятие станет отправной точкой для совместных гуманитарных проектов, для открытия общих обновленных рынков образовательных, научных, культурных услуг на пространстве СНГ, для развития человеческого капитала во всех странах содружества. Дорогие друзья, хорошо знаю, что как широко распространен в Азербайджане русский язык, как велик интерес к русской литературе, и думаю, что первый международный фестиваль русской книги который вскоре пройдет в Баку, станет одним из самых заметных событий года России в Азербайджане. В этой связи уместно привести слова выдающегося российского филолога и просветителя Дмитрия Сергеевича Лихачева, столетия которого мы отмечаем в этом году. Он, говоря о важности обращения к своему прошлому, укрепляющего и духовные и моральные основы нации, Подчеркивал, что такое обращение к прошлому не может быть плодотворным, если оно продиктовано узким стремлением отгородиться от других народов и их культурного опыта. Эта идея открытости, обогащающей и расширяющей национальные культуры вполне созвучна духу года России в Азербайджане. И сегодня, торжественно объявляя о его начале, хочу пожелать всем российским и азербайджанским участникам этого праздника, успеха и всего самого-самого доброго. Спасибо вам большое за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые гости, дорогие друзья. Сегодня мы открываем Год России в Азербайджане. Я хочу от всей души поздравить нас всех с этим знаменательным событием. Я уверен, что Год России в Азербайджане пройдет успешно. За этот год наши страны и народы станут еще ближе. Мы еще лучше узнаем друг друга, еще более будем активно сотрудничать по разным направлениям и таким образом будем способствовать тому, чтобы и Россия, и Азербайджан и в будущем оставались хорошими соседями, добрыми друзьями и партнерами. Это отвечает нашим интересам. Наши страны и народы связывают общую историю. И традиционные отношения дружбы, добрососедства и братства сегодня развиваются, углубляются и продолжаются. В политическом плане между нашими странами существует очень активное взаимодействие и в вопросах регионального сотрудничества, в вопросах международных. Мы активно сотрудничаем и поддерживаем друг друга в различных международных организациях, а также, конечно, сотрудничество на двусторонней основе имеет очень прочную базу. Мы заинтересованы в продолжении этого активного политического диалога. И в результате этих усилий, совместных усилий, сегодня мы говорим об отношениях между Россией и Азербайджаном, как отношениях стратегического партнерства. Вот такая прочная база политических отношений, она способствует развитию отношений и во всех других отраслях. Сегодня до того, как прийти в этот зал, мы вместе с Владимиром Владимировичем посетили выставку российских производителей в Азербайджане. Еще раз убедились, насколько огромен потенциал эффективного экономического сотрудничества. Все товары и услуги, которые были сегодня продемонстрированы на выставке, они показывают уровень потенциала российских производителей и одновременно свидетельствует о том, что в Азербайджане существует уже прочная экономическая база для того, чтобы пользоваться этими товарами и услугами. Не случайно, что сегодня э, товарооборот между нашими странами развивается очень высокими темпами. Мы все помним, как э, два года назад в рамках моего официального визита в Россию мы с Владимиром Владимировичем Наметили программу удвоения товарооборота. Но тогда, наверное, мы не предполагали, что это произойдет так быстро. Всего за два года товарооборот между нашими странами увеличился вдвое и сегодня превышает 1 миллиард долларов. И сегодня, оценивая экономические возможности наших стран, темпы роста экономики, развитие промышленности, можно с уверенностью сказать, что это не предел. И мы, наверное, будем стремиться к тому, чтобы и, больше, и дальше наращивать экономические отношения. Все это создает прекрасные условия для сотрудничества. Сотрудничество в гуманитарной области, о которых только что сказал Владимир Владимирович, для нас всегда являлись очень важными, близкими. Это сотрудничество, оно продиктовано искренней потребностью. Оно не спущено сверху, это не директива, которую надо выполнять. Это нормальное состояние нашего общества. В Азербайджане с большой любовью и уважением относятся к русской культуре, к русскому языку. Я хочу сказать, что образование на русском языке в Азербайджане осуществляется в том же объеме, как и было во времена Советского Союза. Здесь не закрылась ни одна школа. Практически во всех государственных высших учебных заведениях нашей страны существует обучение на русском языке. Иными словами, наряду с тем, что это является принципиальной и последовательной политикой азербайджанского государства, это также является и социальным и общественным заказом. И поэтому нам очень легко в нашей стране осуществлять эту политику. Азербайджан всегда отличала э, терпимость. Азербайджан, как и Россия, многонациональная страна. Здесь проживают представители многих народов и живут здесь как одна семья. И также с точки зрения свободы вероисповедания Азербайджан может являться хорошим примером, как в мире, в братстве, в согласии живут представители многих религий. Это особенно важно сегодня, когда мы видим тревожные тенденции в мире, когда с одной стороны говорится о диалоге цивилизаций, а с другой стороны нагнетается подчас искусственно Противоречия, создаваемые на религиозной почве. Мы должны противопоставить этому свою решительную борьбу, а также мы должны противопоставить этому свои действия. И своим примером доказывать, что мир должен развиваться совершенно в другом направлении. В Азербайджане проживает очень много русских, очень много азербайджанцев проживают в России. И этот фактор также является важным в отношениях между нашими государствами. Я э, уверен в том, что вот этот год, который мы начинаем сегодня годом России в Азербайджане, будет очень успешным. Он еще больше позволит нам активно сотрудничать. Мы станем еще ближе. Мы соседи. И э, отношения добрососедские между Россией и Азербайджаном, они очень прочные. И они основаны именно на фундаментальных принципах добрососедства. Это искренность, надежность, предсказуемость и дружба. И я думаю, вы согласитесь, что все эти факторы именно обуславливают отношения между нашими странами. Я хочу, пользуясь этой возможностью, выразить благодарность президенту России за то, что он прибыл в нашу страну и участвует лично в открытии года России в Азербайджане. Хочу использовать этот эту трибуну, чтобы поприветствовать руководителей российских регионов, с которыми мы также очень активно сотрудничаем и в экономическом плане, и очень частые визиты делегаций российских регионов, и сегодня мы с ними повидались. Хочу поприветствовать всех гостей из России, добро пожаловать в Азербайджан и желаю Году России в Азербайджане успехов. Благодарю за внимание.